Теперь давайте научимся разделять такие понятия, как криптовалюты и токены. Еще криптовалюты называют монетами. Что это такое? На самом деле понятия криптовалюты и токена, они оба существуют в цифровом формате, но на самом деле даже профессионалы часто их путают, ну уж тем более в средствах массовой информации. Все-таки вы должны понимать отличие, что такое криптовалюта и что такое токен. Немножко это отличается, хотя дальше в курсе очень часто для конечного пользователя не так важно, особенно тех, кто там торгует на бирже, покупает и продает криптомонеты или токены. Для них очень часто вообще нет разницы, что это из себя представляет. Но вы должны понимать, что э, особенность криптовалюты или мы будем называть, правильно называть ее монетой, она построена на основе собственного блокчейна. Блокчейн, мы уже говорили, это последовательность цепочек блоков, некий децентрализованный математический алгоритм. То есть признак криптовалюты это наличие собственного блокчейна. И не обязательно, как многие э, считают и пишут, что э, криптовалюта должна майниться, потому что технологии как мы уже говорили в прошлом уроке может быть технология э, proof of Work, когда действительно э, может существовать майнинг а может быть техно, э, технология э, алгоритм консенсуса proof of stake когда никакого майнинга нет а доказательства как бы, и подтверждение транзакций приходит э, при помощи того, подтверждает тот, у кого больше на текущий момент монет данного блокчейна. То есть вот это в чем отличие. А примеры криптомонет можно провести, ну, естественно, это биткоин, а криптомонета это эфир, это, к примеру, трон, кардан. Вот это вот типичные примеры криптовалют, монеты, которые, у которых у каждого есть своя собственная сеть, собственная сеть собственный блокчейн то есть еще один синоним блокчейн иногда называют сетью собственный блокчейн собственная сеть криптовалюта монета а вот токен это так называемое некое производная уже от криптовалюты то есть на базе какого-то блокчейна уже может быть созданы различные токены а функции токена или еще можно и вот если кто разбирался и понимает, что такое акция, это аналог некой акции компании. Вот токен уже в отличие от блокчейна, от криптовалют, более централизован, так как он связан непосредственно с какой-нибудь компанией, которая отвечает за его выпуск, отвечает за некий проект, к которому привязан токен. И стоимость токена больше связана с репутацией непосредственного проекта. Проект может быть построен уже на различных блокчейнах на самом деле. А примеры тоже это будем приводить. Со временем у вас начнется все это проясняться. И комиссия при переводе токенов оплачивается нативной монетой сети. То есть монета, которая как раз и связана непосредственно с блокчейном. То есть сначала запускается блокчейн, а уже потом на базе этого блокчейна запускаются токены. И токен как бы будет вот некий паразит на теле монеты. И вот самые популярные блокчейны для токенов, на которых много их выпущено, это эфир. А код у него ERC20. И вот на базе эфира очень много. Он специально заточен под то, чтобы на его базе выпускать различные токены для блокчейна, для самой криптовалюты. Это выгодно. А есть сеть Tron. Блокчейн Tron, криптовалюта Tron, на базе которой код называется, она еще TRC20, у нее код. Сеть TRC20, точнее, а код самой валюты TRX. И на базе вот этого блокчейна криптовалюты Tron очень много тоже выпущено различных токенов. Есть еще сеть BEP20, компания, которая принадлежит Binance, Binance Smart Chain сеть. И тоже на базе этого блокчейна есть много токенов. Кроме того, количество токенов, она как правило, известно заранее, ограничено. То есть, создается сначала блокчейн, некий алгоритм криптовалюты, создаются дальше уже токены, акции проекта, проекта, который курирует некая компания, проводится ICO, то есть Emission Coin Offering, и уже вот в результате этого ICO начинается после этого торговля криптовалютой на бирже. То есть, такая это пресейл, так называемый. И для токенов невозможен майнинг. Но мы знаем, что не обязательно криптовалюта, для, не для каждой криптовалюты присутствует майнинг. Не для всех он возможен. Но если ну для токенов точно он невозможен. То есть вот это токен не является криптовалютой, не является по сути монетой. Хотя во многих средствах массовой информации очень часто вы встретите, что тот же стейблкоин это криптовалюта. На самом деле это токен. Вот это надо а, все-таки понимать, что есть а, блокчейн построенный. И блокчейну присуща только одна а, криптовалюта. А все, что остальное уже на базе этого блокчейна строится, это все уже будут токены. А, такие два важных понятия, которые тоже нужно различать. Хотя еще раз говорю, что в средствах массовой информации постоянно это путается и... Бутаницы очень много в терминологиях криптовалют, поскольку направление молодое и еще нет устоявшейся терминологии. Поэтому часто может быть противоречие в различных там источниках. Ну вот еще один закончили мы урок с такой чисто теоретической части. Просто все эти понятия желательно знать, чтобы вы более профессионально подходили к использованию криптовалют. Встречаемся в следующем уроке.